Сижу я дома, дома, значит сижу я У микрофона снова моновстерео свожу я Рифмую новую, строку готовую Это как будто бы я у плиты, стою под видом повара Новая голая техника, речитатива Для позитива у тех, кто видит в этом перспективу Скоро готовы первые отрывки грипа Пусть не нелепо, зато я делаю красиво Особо в стиле как всегда музыка в селе Это не лирика, от которой Силен. Это как фром-то пластинки ретро От сантиметра до полного улета в гетто Кто-то с кем-то, кому-то Это я пробую на вкус и звуки этого куплета Идут щита, записывает лента Это видео дойдет до самого президента Я тебя для репрезента Сделаю клипак, но только уже не на это